Кроме того, в новых условиях понадобилось легализовать выпуск машин без систем ABS, ESP, ERAGLANAS, регуляторов тормозных усилий и даже подушек безопасности. Важно понимать, речь идет о временном регламенте, который необходим для работы автозаводов прямо сейчас. И современное оборудование обязательно вернется.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 Отсюда и идея принять временный техрегламент с задним числом, то есть с 1 апреля.